Этот эмбелл, эмбелл, эмбелл. Серед. Эмбелл, эмбелл. Эмбелл, эмбелл. Эмбелл, эмбелл. Эмбелл, эмбелл. Эмбелл, эмбелл. Эмбелл, эмбелл. Эмбелл. Эмбелл. Так, пойду Ой, здравствуй Ой, здравствуйте. что такое Ой, внимание Ой, здравствуйте. Ой, так, на чем мы остановились? Привет. Здравствуйте. А вы не подскажете? О. У вас красивые линзы. <связывая> да, красивые линзы. А... Я их сниму сейчас. Что такое? Не подскажите, где здесь порт находится? Тан. Вы не проведите меня, пожалуйста пойдем mm. Идем, типа идете yeah. тут форда а тут ну, спасибо да пожалуйста так, так э, как там тебя зовут а диана а вот как э, как <связываю> тебя зовут фонарь конья а -а -а -а. таня она мне схавать хочет Можешь. Это Так, мне нужен просто доброволец, кто хочет проверить кол белого дуба. вы а дуб? ты зонтик Ой. носишь? А? Она ей жаль, жарко, ей жарко, ей надо. Ой. Ладно, проверю на тебе. Нет, это будет на благо всем. Он не хочет. Не смей вот ну, Часто... Легко выехать. Ну и сюда прийти можно. А, надо... На... Что... Твое загнание. Так. Вбеги, конструкция. Конструкция. Вбеги, конструкция. Давай, ты у тебя дай, у меня есть колу с белого дуба. И знаешь, если я тебе в сердечко попаду. Ошрал-то. Я-то не можешь угрожать своим. <оос Different> <-lection> это же не твой оружие. Ну где ты это украл. А там, она лежала, в сундуках. Mm -hmm. а это точно настоящий кул? Надо было ему сказать, что... Точно настоящий mm -hmm. кул. Mm -hmm. Я, кажется, знаю. Подожди, вот mm -hmm. этот... Я, О, знаю, кто yeah. это я ж... знаю, кто плохо. Я mm знаю, -hmm. кто плохо плачет. Ой, настоящий речь. кул. Настоящий кул. Спать! Спать! Mm -hmm. Спять. Шехин! Так, я от них убежал с трудом. Они сильные. Я прибью полон из белого дуба. Осталось всего лишь пол. Найти себе нужные замены. не только. вы! Ой-ой! Беги, конструкция! Конструкция... Конструкция, беги куда? И сюда! Побежали за мной. Где она? подталкиваю. Беги. Быстро, быстро, быстро. быстро. Конструкция! Я, я, я ухожу. Все, я ухожу с вашего города. А, а ушла, ты ушла? Прощайте. Бешу. Гореть. гореть. черт <air> а ч э -э -а, ну, э -э -э. да. а ты? Нет. что Да. А, ты, как? кто такой? Ну, да. У меня немножечко голод. Никто не хочет. Я так, да, так понял, что ты тоже вампир. Да. да другой голод. Что ты меня бьешь, дурасок? Вот такая. Тут почти... Это она на... первородный. То есть первородный, да? Да, на первородный. Первородная. Я вот таких, как вы видал, пообщался и меня превратил. А потом ножик и шасуну. Так подайте мне мою карету. А где твоя карета? Я корабль. Корабль. корабль. Я на кораблях не ездил, на каретах, да. Да иди ты! А? Мы Откуда он да, Не надо, он горит на солнце. То же самое, как Не, у тебя кольцо есть, да. Кольцо? Можно Нет, мне такое колечко? У У есть, в 19 веке привычно такие штуки, как кар... кареты. Подайте мне мою карету. В 19 веке И же. 19, 19 век. А какой? В 21. В 2000 2020 миллионовый лет. Ну, короче, много. Нет. 2020 Я отстал, братцы, так скажу, нет, ты нет. отстал. Какой отстал? Сейчас 19 век. 2022. 22 2023, 2023 год. год, 21 век. Я не знаю, что там... 20, 23 век, 2023 год. Да. Я не знаю, у него с часами, по-моему, проблемы в пашке. Можете справить... Как Какой сейчас есть? век, молодой, человек, молодой женщина? Какой сейчас век? 21 век. Ну вот. 21. Ну, 21... А почему... Какой 21, 21? 19? Да, 21. 21. 21. 21. А у меня мой брат-близнец, ведьмак, на да. лжездах. У меня ножичек такой. Ты про него ножичек? Ты ты входит то, что Анны хотела убить? У меня линза красивые. А ты из какого-то брата? Ты когда родился вообще, мальчик? 19 Я не помню, когда родился. Слишком долго спал. Как-то брата. и ты серый. Я забыл. Я не помню. Он меня практически половины всей памяти истёр. Это я ей давал. Меня не трогать. Ой, вот а где? ты человек? Я Ой. маг. На тебе за... Не Ой. понял. О, боже. Фу. Он вербенный напитан. Ну ладно, меня не надо. А, подожди, я знаю одного мага, который не пропитан. Я не знаю, где он сейчас в данный момент находится. Кажется, находится. погодите. Так. Супер-супер. У него сейчас в городе. Лена, ну ладно, тогда я дожди своей крови немного. А, не надо, вы? я не хочу быть вампиром. Если да, ты, ты, сможет, кровь, ты если если хочешь стать вампиром, тебе нужно выпить кровь. они. А не... а, ладно. И. Я, возможно, знаю. А я у нас ты, нажал, говоришь? А, Я пойду, я пойду кушать. Надеюсь, у вас тут есть сладкие людишки. Какие людишки? Пойдем покажу. там у них у них сердце есть, можешь поесть. Погоди, вырву. Тебе нормально? Кто-нибудь хочет одолжить? Мне колечко. У меня нет никакого колечка. Булки, возможно, есть. У меня есть. Вампир, который не пропит. Все из вас пропитаны. Кто-то пил за меня кровь. Нет. Да? Ну да. Да, я еще пил крошку. А ну отдай а кольцо, дура тупая. Ладно, давай я тебе дам. Давайте, мне кольцо нужно, я уйду с вашего города. Иначе я загорю нафиг. У тебя зонт есть? Арбуз на бошку, хороший вариант. Ладно, бери. У меня Так, колечко теперь у меня есть. А ты не сможешь? Я до сих пор голоден. Короче, я вернусь тогда, когда я наемся. А солнце точно. Да ла ла лу ла Что это такое? Почему здесь делают прах? А я тебе ясно, что тут какой-то фигня было. Короче, напал на ее, я сломал этот прах, а потом он еще кол достал какой-то чел. Какой кол? Там, там был... Из древнего дуба. Из, из, э, из дуба какого -то. Из белого дуба? Да, из да. белого дуба. Значит, что он украл... и, и еще потом пришел его брат. Всего лишь его осталось брат. два кола белого дуба. Я их всех подожди, спрятал. Под, подожди, подожди, подожди. И пошел, его пришел брат вампир. И он проспал, оказывается, сто, очень много лет. Потому что его... Да. Украли два кола из белого дуба. Ну, надо было лучше прятать. Так у тебя Ты тоже два кола. Так это было, это и было те два кола. А, ковец, и кстати, не чтобы этот человек свалил, мне пришлось... Твое кольцо? Какое? Я по зонтикам как... теряю. Держи много кольцо. Вампиров меня... Капец, как я удивляюсь, через, через много вампиров один я человек. М хм. Хм. Пройдемте все ко мне внутрь. И тащите эту первородную, вткающую. Такая что конструкция что а, да. можно. Конструкция да тоже тащите. Я, да, конструкция. Ходи, ходи. Ходи, ходи, ходи, ходи. Ты тоже иди с нами. Так, идемте, пройдемте а все поди... в мою комнату, пройдемте в все мою комнату. М -м, как плоть пахнет. Если что, она на третьем этаже. Во шо, шо там сосади вот этих трупов? Тебя. А. Это так. А, ну Он ходованный. Не работает. Он спрятал ее. А, точно. А может, нам двое надо? Не знаю. Но... Сейчас, я возьму кое-что. Печь, так. гроб. Ладно. Кто-то любит поспать в горбу? Ты... Первороды вот. могут превращаться в летучие мышей, а остальные не могут почему-то. Так пойдем, ты идешь со мной идем. Нам надо с тобой кое-куда сходить. Идем к твоим ведьмичкам. Так они мне а ты в что они меня хотят в этот сжечь? А не тебя не тебе приходило письмо, то, что ты выгнан, из его коллектива? Там мне я... не то что выгнан, я меня и сжечь хотят. Тебе это хотят. приходило письмо? Да это грустно, но ты мне все равно понадобишься. Ладно, пофиг, зато... Я туда прийти не смогу. А вот... Пойдем, чуть-чуть осталось. Вот, они восстановили свой шабаш после моего последнего к ним прихода. Да, только... Ты был будешь моим ключом. Ладно, это может быть видимым там. А, магия точно. Никого нету. Найди своих друзей каких-то. Кем ты дружил? Это еще. Это он. Он? Да ну. <с <с ну а ты... тебя... Может быть вы меня пригласите? Ну ладно. Так, блин, они. Так, вы меня уже пригласили, когда сказали, ну ладно. Так, а теперь ведьмочки. Мне хватит сказать всего лишь одно слово и щелкнуть пальцами, как тут все загорится. Подожди, хотите, чтобы тут что-то горело? А ты спать хочешь, что? Ну, похоже, ты поспать хочешь. Вы не забывайте то, что я сам ведьмак, поэтому легко с вас тоже уложу. И к тому же у меня есть напарник, так что советую вам говорить. Ах, теперь... Или мы возьмем Придатель. или мы возьмем вас всех, или мы возьмем вас О, всех в рабство. Предатель. И выждем, когда из вас водится. Зачем он пришел? Пусть он уходит без. Да, Успокой, да. все... Говори. Мы тебя и выслушаем. Я отвяжу вас всех, отправлю себе домой, выжду, когда из вас водится вербена. и тогда я смогу просто вам, вам внушить Или вы просто говорите по тихому что за ведьмак? Появился тот, который, который, украл два акола из белого дуба. Мы откуда? А... Мы ничего об этом не знаем. Да, мы не а знаем. Ну это... а... не знаю. Как... Про кого говорим а вообще? Предатель вообще. Да. А он может Молчали. быть предателем, когда в него тело вселился я? Он вообще был против этого? Ах ты кто? Я жду ответ, что, кто мог появиться из ведьмагов? Беспотня. Я, Мы давно как -то... прервали общение со всеми ведьмаками. Ваша чёткая вот феминистская группа? Э... Феминистская группа? Феминист. Олег? Феминист. Нет. Нет. Нет. Конечно. Он, про кого говорит концу... конструкция? Ты говорила про какого-то баня, но я не помню, как его зовут. Так он возле может быть. Ну да. Возможно. Да, да, бесишь уже? Я дождусь когда да, выйдет. Фа я приду к вам да. через скоро, если я узнаю, что ведьмы вы как-то в этом замешаны, ваш дом будет гореть. Mm -hmm. Тут mm -hmm. горит все, и вы отправитесь к своим бабушкам, продедушкам Ладно, уходим. А, уже. Да. Вот ты было, это было лесное. В последнее петру, что петру что День, еще и с Еще раз ударить, я в космос отправлю, а то или сверну вам кости. Мы как будто так не можем, нас больше. Но... Это... Слушай! Я, же... бы сказала, я бы сказал, с кем я связывался, но. Не, не нам, нам нужно будет связать одну ведьму. Я им не доверяю. Нужно будет дождаться, когда из них выйдет вербена. Я, конечно, знаю. Я был, в... я был, в... я был с предками. Однажды с ними говорил. Да? Что, предки Только сказали? Я, так, я не помню, то что... Погоди, а как было... ты с предками связывался? Ну, меня убивали. Хм. Идея не... ужасная. Но это идеально. Это... А воскрес ты как? Сам не знаю. Так, ладно. А мы туда возвращаемся. То уходить, то возвращаться. Мне нужно, и потом мне говорит, нужно будет что, захватить чьи-то тему. Почему-то я могу посинее этих ведьм, только не знаю, как. Ну, возможно, ты более наученный, более у предков больше сил занимал. Эй, ведьмочки, впустите меня обратно сюда. Нет. Ну ладно, так уж и быть заходи. Все одно разрешение. Кто будет добровольцем отправиться по разговаривать с предками? Ты ты, наверное. Я не могу погибнуть, как я прибрию. Погибнешь. Я не могу погибнуть, я как прибрить. А пойдемте Погибнешь. в подвал, когда себя отведем в подвал. Давай, же... Давай мы тебя да. просто сложим, И тогда текол. ты отправишься к ним. Или проведем Материн, твер... а, вот эти ведочки. Можно я вам кое-что сказать? Давайте вы отправитесь к вредка. И ты тоже отправишься. Нет. Нет, это нужно проводить специально. Вот ты! Ты красноглазая. Ты новенькая, тогда я тебя здесь не видел, ну или видел, Мельком. Ну, короче, идем с тобой, идем в подвал, я тебя крякну. Подвал в другой че стороне. Точнее, Сначала я, я вселюсь в тебя. Подвал в другой стороне. Да. Я могу сказать только да. одно. Удачи. -те. Так, ведьмы, вы должны мне рассказать, как я, как я смогу связаться с порядками. Мы не будем тебе ничего рассказывать. Ну, смотри, берешь и проигрываешь. Это прогрешу. священный, я знаю, что это, это священный давай огонь, давай... это э -э священный да огонь. Да? Да, Давайте вы... давай тут расплавим тебя здесь. Я его сейчас весь потушу. А не... Еще раз вы не меня тронете, смотреть. всем шею сверну. А и... я... Хорошо. Если я вам скажу то, что предки сказали. то. Что... Предки да. много врут. Вот именно, предки я же сказал, я возьму вас всех. Я сказал, сейчас кого-то я из вас возьму, из вас выкачу вербену, и тогда просто вы мне Привет. все расскажете. Ну, ладно, Нет, это священный не... огонь, который заново зажить нельзя, верно? Нет, его можно зажечь еще а раз. А если с помощью... я его уничтожу? С помощью это единственная связь сошли. с предками. Ну и что? Мы с помощью ритуала его обратно зажмем. С помощью Окей. ритуала его больше нельзя зажечь, если ты не знала. Я оставляю последний огонь. Если огонь весь потухнет здесь, то тогда все. Еще раз спрашиваю, как мне связаться с предками? Ну, где ритуал? новенькая? Может, новенькая? Новенькая, Может, ты знаешь? Может, нужен ритуал какой-нибудь. Новенькая. новенькая. Да, если бы я я, я тебе ничего не сказала. Так, как связаться с пятками помимо смерти? В твоем случае, как бы сдохнуть. Ну ладно, вот, вот. тогда все-таки вариант один мне нравится. Захватить кого-то из ваших тела, потом убить и истязаться с ветками. Ну ладно. Огонь, mm -hmm. Огонь... думаю, я... а, ты. Теперь его больше никак заново не сжечь. Я как раз хочу покушать. Разрешите подкрепиться? Нет. Ладно, пойдем. Я, я выкачу из вас вербену. Пойдем, Телли, о чем разговаривать. Теперь моя жизнь находится под угрозой. Я никого не обращала, армию мне большая. Грустно, очень грустно. Так, ладно. без а. почему такие делать большие? но ну, я хочу кое-что сказать. Зажигай, давай. Я, я, я, я ломаю защиту. надо, чтобы вода потекла. Этот огонь очень быстро Тушим, тушим, девочки. Валим отсюда, валим отсюда. Тушим. а вы ничего не сожгли, а? <связываем> тушим, тушим, За девочки. Мы тушим. Зато мы сломали тушим, защиту, зато мы сломали защиту. Девочки, девочки, а то... девочки, Пойду искать новый способ. Девочки, может,